Добрый день, меня зовут Алексей Шаров, и сегодня я хотел бы представить доклад на Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодые ученые. Наука. Результаты и перспективы». Это полное видео доклада по данной теме, а укороченный доклад состоится как раз на конференции 30 ноября 2022 года в Саратове. Исследование антибактериальной, антиадгезивной и антибиопленкообразующей активности растительных комплексов в отношении продунтопатогенных бактерий инвитро. Лабораторное исследования. Авторский коллектив включил молодого ученого, который будет докладывать на конференции, двух клиницистов, провизора. И отдельная благодарность хотелось бы высказать Людмиле Александровне Краевой заведующий лаборатории медицинской бактериологии НИПАСТЕР а санкт петербург и Галине Николаевне Хамдулаеву, младшему научному сотруднику лаборатории, то непосредственно бережно и заботливо с сентября прошлого года и по февраль 2022 и провел как раз лабораторную часть исследований. Пародонтит действительно крайне актуальная проблема как в России, так и в и в мировых масштабах Об этом говорит, например, последняя классификация Продонтальных дефектов 2018 года Которая в общем принципиально не изменилась Но получила более подробное представление И некоторые классы разделились в подклассы Хотя основная суть подходы общем-то остались без изменений Действительно, продонтит на разные стадии И в разной степени у пациентов встречается с очень высокой частотой и есть много пациентов запущенных, которые не посещали стоматолога ранее. Конечно, их реабилитировать и переводить в ремиссию достаточно проблематично. Поэтому различные направления, комплексной терапии, компоненты этой терапии и в том числе профилактические средства, которые поддерживают в периоде ремиссии пациентов не обострений или позволяют быстро купировать острый период. Конечно же, этот поиск он, да, продолжается на сегодня, о чем говорят отечественные и зарубежные авторы. В общем-то с со временем количество работ на эту тему только копится. Но в любом случае все средства для купирования острого пародонтита или обострения хронического содержат химический антисептик в своем составе. Чаще всего это хлоргексидин в концентрации 0,12-0,2%. Это мы делаем также и в соответствии со стандартом стоматологической помощи по направлению лечения пародонтита. В стоматологической ассоциации России, ну, в общем-то, все зарубежные тоже школы. Они придерживаются этого правила При этом средства с антисептиком имеет ограниченный эффективный срок, поскольку возникает привыкание к антисептику Изменяется рибосомальный синтез, то есть меняется размер самих рибосом, на что может действовать антисептик Или включается механизм бактерий, который способен разжижать и восстанавливать свойства цитоплазмы, которые также нарушаются действием холодиксидина. Поэтому резистентность, в зависимости от концентрации, она достигает в течение 2-3 недель, и потом непонятно, а что дальше назначать пациента с пародонтитом, потому что инфекционный компонент у него еще полностью не ликвидирован. В связи с этим растительные комплексы, обладающие антисептическим действием, сопоставимые по спектру действия эффективности химическим средствам, в последние годы зарекомендовали себя как действительно способные полноценно заместить классическую стандартную антисептическую терапию. Дело в том, что создание лекарственных препаратов в последнее время все направлено на использование растительных комплексов, которые берутся у природы, их декомпозиция, доведение до чистых стопроцентных субстанций и затем уже использование. А на самом деле разворот промышленности фармацевтической науки в сторону природы он в России как-то не актуален. Очевидно, что форма выпуска будет достаточно сильно влиять на эффективность средства даже при одинаковых составах. Поэтому водные растворы, водно-спиртовые, масляные формы, формы геля, они имеют, конечно же, различную эффективность за счет различия времени экспозиции на тканях паратонта. Ну и что и определяет необходимость их частоты применения там, длительности самой процедуры и прочего. Как, например, понятно, ополаскиватель мы можем полоскать какое-то время, но потом мы все равно сплевываем. И со слюной жидкостью, к сожалению, следы ополаскивателя быстро испаряются. Ну и как следствие, конечно же, это время компенсированной стабильной ремиссии пациента в долгосрочной перспективе, когда купирован острый период. Или обострение. Конечно же, давно доказано и исследованиями, Лесотехническая, например, Академия, нескольких медицинских университетов, Сибирский регион активно занимается изучением фитонцидов хвойных растений, экстрактов коры осины, ну и другие растительные комплексы, как, например, вытяжки из ламинария японской сахаристы, они давно показали свое антибактериальное действие. И различные комбинированные формы, которые включают в свой состав перечисленные компоненты, они, конечно же, имеют космополитный характер применения в стоматологии, при этом доказательная научная база, к сожалению, остается фрагментарной, имеет больше клиническое подтверждение действия того или иного средства, а не фундаментальное. Нет фундаментальных исследований на эту тему даже у каких-то продвинутых форм выпуска на сегодня. Имеющиеся в практике пародонтолога гели, которые есть сегодня на рынке, и доступные и там в кабинете у врача, они содержат либо только антисептический компонент, ну, либо где-то антисептический с анестетиком, есть один пример такой, либо они просто содержат субстраты для репарации тканей, какой-нибудь нано-производный меда. Или гемодиализаты крови молочных телят и различные активные компоненты Или фермент еще, да, есть в практике гель, который содержит ангиогенин Но, к сожалению, который действует либо очень точечно, либо однонаправленно и гелия нет с мультинаправленным действием, который бы и элиминировал токсины, биологический мусор, полностью очищая рану. И способствовал бы метаболизму в тканях парадонда, их восстановлению метаболизма. И имел бы какой-то неспецифический иммуномодулирующий компонент действия. Либо за счет активации факторов неспецифической защиты, либо самостоятельно, либо какими-то физическими свойствами. Он способствовал бы очищению и да, вот это формированию или сохранению первичного иммунного барьера в полости рта, который включает, например, там, лизоцин, лактоферин, э, слюную жидкость, PH слюны и слабощелочной, наличие солей, э, тканевые макрофаги там, и так далее. Также нормализующим процессы дыхания и питания парадонта для его быстрейшего восстановления и нормализации всех процессов и достижения именно качественных показателей э, мягких тканей и, как результат, комбинированной индукции ауторегенерации. И как следствие, который бы обладал комбинированной индукцией, ауторегенерацией. Средства, которые мы применяем наружно в полости рта, конечно же, они должны не самостоятельно вызывать какой-то эффект. Напрягая тем самым э, обменные процессы и дыхательные в клетках. А они должны способствовать ауторегенерации. И это очень важный компонент для понимания, именно фундаментального, как могут действовать средства и какие компоненты в них должны входить, в какой форме выпуска они должны быть. И тот поиск, которым мы занимаемся на протяжении вот уже последних 7 лет, он еще раз подтверждает своими клиническими результатами, ну и вот фундаментальными в том числе, свою эффективность. Выявлен ряд бактериальных видов, которые непосредственно или опосредованно связаны с развитием пародонтита и других процессов полости рта и воспалительных поражений. Так, например, стриптококкус сангвинис способствует образованию биопленки на поверхности зубов. Ну и удержание, соответственно, бактерий способствует их размножению и какой-то структуризации именно биопленки в полости рта. И в нее включается в последующем нуклеатом, который уже участвует в развитии пародонтита. Поэтому патогенетический механизм он достаточно хорошо понятен. А также возможность вероят, повышать вероятность развития в дальнейшем эндокардита которые совершенно нежелательны. Большое количество исследователей на сегодня заняты поиском каких-то препаратов именно из растительных компонентов, и, ну или полученных синтетическим путем, путем э, для комбинирования всех этих действующих веществ в одном средстве при конкретной форме выпуска. Для того, чтобы бороться с корисогенами и пардонтопатогенными бактериями, например, Стриптос митис, который участвует в образовании кариеса соливариус и интерокос фекалис. А учитывая присутствие таких бактерий, как Staphylococcus и его метаболитов в полости рта, может служить также маркером определенной стадии пародонтита. Кроме того, наличие патогенетической оси полости рта кишечни, которая очевидно существует, помогает рассматривать ряд бактерий, которые обладают определенными маркерами вирулентности и в качестве, да, выступает в качестве подкопатогенов при пародонтите, Например, клевзиела пневмония, псевдомоносырогеноза, ацентобактербаумани, которые, да, соответственно, анаэробы. Имеется уже патентованный состав геля с медными производными хлорофила, кароэстина, альгинатом, натрия и Но еще целым списком на самом деле биологически активных компонентов ⁇ Алантаин, пантенол ⁇ и уникальные основы биоадгезивные, которые прилипают к высушенному участку биологического происхождения, слизистой десне, щеке, коже и так далее. А на самом деле и не только биологического, как показывает вот клинический опыт применения, который обладает необходимым спектром антибактериального действия, отвечает требованиям как раз к препарату для комплексной терапии пародонтита. Но он может применяться ввиду своего состава только уже после купирования острого периода, то есть поддерживать ремиссию ремиссии пациента для того, чтобы удлинять ее после проведенного адекватного лечения. Есть опыт применения уже геля с медными производными хлорофиллы и каруасины, соответственно, того же состава. При парадонтите продемонстрирован положительный клинический результат. Есть клинический опыт применения геля. При гингивите и парадонтите также показан положительный результат. Вот разные публикации, как вы видите, идут. Все этого года и 2021. И целью настоящей работы было оценить как раз антибактериальную, антиадгезивную, антибиопленкообразующую активность различных форм выпуска. Водных, водно-спиртовых, масляных, гелевых, содержащих комбинированные э, композиции средств из растительных ну и там в одном случае синтетических каких-то компонентов различные направленности действия именно на парадонтопатогенную флору для того чтобы захватить не только непосредственное действие на бактериальную флору но и восстанавливать процессы обменные нормализовать состояние тканей и заниматься их качеством и регенерацией. композиция содержит различные активные компоненты наверное проще будет посмотреть на это вот так это хлорофилл, караосины, эликсир содержит конкретно еще спирта, спиртовой раствор, 25% этанол, ополаскиватель а его не содержит, он содержит поливинилпиролидон. и э, также отлично пенится, что принципиально отличает его от всех других средств, то есть он является еще поверхностно активным. Масляные формы содержат либо оливковое, либо персиковое масло, и в одном случае это хлорофилл, а в другом это хвойный концентрат каротиноидов которые являются провитаминами, антиоксидантами, антигипоксантами, кофакторами дыхания Гелия формы было представлено 3, гель 1 и гель 3 имеют один и тот же состав. Отличает их лишь то, что у геля 3 истек срок годности 2 года. Поэтому нам интересно оценить, сохраняется ли активность или за счет чего, учитывая, что средства содержат хлоргексидин, химический антисептик и по идее да вот эта основа должна Изменяя свои свойства, а хлоргексидин как синтетический компонент сохраняет свою активность. Но это было только предположение до исследования. И гель-2 – это гель как раз с короосином и дегидрокверцетином. Вот состав композиции первого геля. Тут также представлен ментол, эвгенол, сорбитол в основе. И гидрокситилцеллюлоза, который обеспечивает такую биоадгезивность очень интересную. И гель с дегидрокверцетином и короосином. он содержит вместо хлоргексидина вот еще два этих активных компонента. Были исследованы сначала налет зубной и экспозиции с корней зубов и из парадонтальных карманов. Эти бактерии были высеяны, был установлен их точный состав И тогда части референтных штаммов были использованы для исследования Ну а часть штаммов мы взяли в коллекции самой лаборатории Непостера а в Санкт-Петербурге Основной метод исследования, конечно же, был бактериологический, изучено влияние комплексов на биологические свойства бактерий, а именно на их выживаемость в присутствии средства, на способность также адгезироваться к поверхности в присутствии средства и на способность образовывать биопленку. Исследование антибактериальных свойств содержало несколько этапов. Сначала мы отмывали микробные взвеси, затем их разводили до необходимой концентрации, переносили в пробирки. В часть пробирок мы наливали каждое средство, а три пробирки оставляли как контроль. Ну и в дальнейшем, после э, нахождения в термостате, из каждой пробирки методом газона высеивались бактерии. И э, после инкубации чашки анализировались. И определялось количество колоний. Вот так схематично это выглядит. Мы вот эти суточные взвеси в затоническом натрий при концентрации 1 на 10 10-8 развели до 1 на 10 10,5 на среде, где последним разведением было мясопектонный бульон. И в часть пробирок мы налили средства, а в часть нет. Мы добавили, просто развели до такого же объема, высели методом газона после инкубации и в чашках снова поинкубировали и убедились в том, какое количество колоний образовалось.